Друзья мои, всем привет. Нас прибавилось. На канале очень много, очень приятно. Стало больше друзей, стало теплее в нашем помещении прохладном. И надеемся, что мы, готовим какие-то блюда, либо напитки, либо еще что-то подобное, дарим вам какой-то позитив в этом или что-то согревающее на душе самое главное для нас в данный момент для нашего канала готовим с удовольствием для вас от души для души вот сегодня мы будем готовить пасту она называется альфредо паста естественно итальянская мы будем готовить ее на свой лад ну, придерживаясь каких-то вот критериев классического рецепта для сегодняшнего блюда нам понадобится минимум ингредиентов оно очень простое и как говорил мне кажется рабоче крестьянская в Италии это Тали-отели, макаронные изделия. В Италии их делают, естественно, сами, дома, все дела. Мы, естественно, купили, потому что у нас нет специальных установок для этого и там подобного. Мы могли сделать лапшу просто, типа а-ля Лангман, там дом. Ну, не стали заморачиваться, пошли в магазин, купили для отеля. Также для этого понадобятся нам сливки. В лучшем использовании 20-23%. Кто-то может использовать 33%. 10% сливки жирности, но ну, 20-23 это самый лучший вариант для приготовления пасты в любом виде, если там используются а, сливки. Также в этом блюде используется большое количество сыра промезан. У нас как бы давно нет сыра промезан в России, пару лет уже. Есть идентичные, замененные продукции молочные, сырные. Вот. Можно, если у вас как бы сыр промезан не очень дешевый, можно заменить его любым российским отечественным сыром. Чуть-чуть как бы будет блюдо отличаться по вкусу, не такое там кислое, резкое там, подобное. Можно использовать горганзол, уподобие будет такое резкое. Если вы э -э, не хотите тратиться на это блюдо, используйте любой российский сыр. Соус должен быть сливочно сырный, не подразумевает промезан. Ну, по классическим рецептам используется а-ля а промезан подобное. Также будет использоваться черный перец, чуть специй. Будем варить нашу пасту. Закидываем наши тели отели Вот, тельятели варятся. Будем сегодня придерживаться итальянскому рецепту. 6 минуточек примерно, чтобы достичь консистенции нашей пасты отварной аль -денте. Что значит, недоваренный на зубок. Так что, засекаем время. 5-6 минут мы варим. У нас прошло 5-6 минут. Примерно телятели наши сварились. Пойдем их промоем немножко и уже приступим к приготовлению нашей замечательной пасты. Ставим нашу сковородочку на разогретую форочку, загреется и будем готовить наши телятели Альфредо. Паста Альфредо, так называемая соусом Альфреда, точнее. Очень вкусные, кто любит молочные, сыромолочные или какие-то еще продукты а, с макарошками добавим немножко своей изюминки в дальнейшем я расскажу что еще можно добавить к этой пасте и не испортить ее и не испортить ее классический вид мы добавим чеснок это первое и единственное что мы добавим кинем его на сковородочку и сразу добавим сливки смотрите у нас все хорошо разогрелось Сливки у нас 20%, как я говорил, 250 мл. И добавляем в нашу пасту. Я не помню, здесь было полкило, что ли. Соус греется, паста греется. Сливки мы не все вылили. У нас осталось буквально, может быть, 50 мл. Все, ждем, будет у нас закипать, и уже постепенно начнем добавлять сыр. Это важно в этом люди, Так, чтобы сливки начали одновременно перемешиваться с сыром. Как бы свертываясь, выкипать. Если как бы чуть-чуть это упустить, ну, наверное, не то получится. Вот, сливки начинают немножко густеть. И мы начинаем постепенно добавлять наш сыр. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Потом расскажем. Добавляем какую-то часть нашего сыра. И начинаем постепенно перемешивать чуть перемешали ждем сыр внизу плавится вот видите как густенько получается у нас это очень интересно смотрите как у нас получается густенько даже можно остаток сливок добавить Выключим на ноль нашу пасту, и она уже за счет инерции сейчас, так как у нас конфорка электрическая, все дойдет и все прогреется, и ничего точно не отсечется. Если вам удобно мешать, это все с помощью ложки и ручки сковородки. Пожалуйста, не вопрос, Вы можете этим пользоваться. Но мне удобнее вот, когда сковородка стоит на конфорке и мы это все перемешиваем, и у нас вот такая ротика получается, Сыр тянется. сливки густеют, очень красиво. Вот. я считаю это правильный, более правильный рецепт когда вы добавляете сыр уже к разогретым сливкам и макаронам. все приобретает более интересный вид и более правильную готовность нашего блюда. Макарошки Альдента они сейчас доходят, и клиенту они дойдут уже в более готовом виде. Вот смотрите, у нас получается какая прекрасная паста. Все у нас готово, конфорка выключена. Паста доходит, сыр плавится, сливки загустели. В принципе, это идеальный вариант Альфреда, нашей пасты. Покрасим чуть базиликом и немножко добавим молотого перчик. Сыром не будем сверху всыпать а внутри присутствует. Вот, ребята, у нас получилась великолепная паста Альфреда. Мы немножко украсили свежим базиликом. Прекрасная паста Альфреда, без всяких наполнителей. Мы чуть украсили ее базиликом свежим и перчиком приправили. Напомню, что мы не солили ни соус. Мы солили только воду, в которую отваривали наши макарошки. Это сыр. Пермезан в данном случае, который мы используем, тоже соленый. А все остальное на ваше усмотрение можете попробовать посолить. Так что пробуем, что у нас получилось. Прекрасные макарошки. Сливочный вкус, сыр чувствуется великолепно. Ну, как бы, кому нравятся макарошки, тем более в таком виде, как талиотерии, пожалуйста, пробуйте. Блюдо достаточно дешевое, если использовать ингредиенты такие дорогие. Можно даже добавить сюда и томаты. А еще иногда делают интересные вариации этого блюда, когда добавляют сюда курицу, там куриное филе, допустим, шпинат. Зелени немного, Очень красиво смотрится. Сюда же можно, опять же, добавить морепродукты. Ну, это уже да, получится разнообразие этой вариации, этой пасты. Так что, это классика. Такой классический рецепт в нашем исполнении. Если вам понравился этот рецепт, мы очень рады. Вот с вас лайки, дизлайки, комментарии всегда мы приветствуем. Подписывайтесь, кто не подписался на наш канал. Мы очень будем рады. Мы всегда рады всем гостям. Всем приятного аппетита. С вами был, как всегда, банда от Cooks Бразер Хокс. Увидимся.